произведения присылаемого на конкурс. На этот конкурс я выслал три своих произведения. Вторую работу, которую я отправляю, это чрезвычайная реальность. Можно назвать это современной прозой. Побудила меня написать эту книгу. Это встреча с Максом Ворониным, человеком, который в Москве проводил тренинги по взаимоотношениям мужчин и женщин. И я всегда хотел разобраться в этом. И на основе его тренингов, в котором проводил, на основе его личных историй и опыта я начал работать над этой книгой. Но когда я начал работать над этой книгой, идея немного трансформировалась, образовалась в другую и получилась немножко по-другому в плане того, что эта книга о том, как человек выходит из зоны комфорта, а что у нас сегодня как зона комфорта – это работа, восьмичасовой рабочий день, это обычные, ну, знакомые, привычные люди, обстоятельства, город, место, образ мышления. И когда человек от всего этого отказывается и расширяет рамки своей реальности, в эту реальность попадают новые возможности, новые люди, новые истории, новые приключения. То есть это такой своеобразный эксперимент над главным героем, которого я отправляю в чрезвычайную реальность, и там с ним происходит соответствующее приключения. Первым пунктом нужно рассказать о себе. Ну, хотелось бы немножко познакомить наших членов жюри и читателей с моим рабочим местом. Тут у меня прямо за камерой находится портрет Федора Михайловича Достоевского. Он меня очень сильно вдохновляет своими произведениями. Вот. Тут у нас мои черновики, ручки. Люблю, когда мне дарят ручки. Это мой любимый подарок. Вот. Роллс-Ройс. Подарил очень интересный человек, футболист. А Роллс-Ройс финансировала его футбольную команду. Так. Так. Это черновики, сейчас я работаю над одним бизнес-проектом, пишу книгу, Вот можете увидеть мои черновики, тут план, главы, написанные или еще предстоящие к описанию. А это мой очень длительный проект, О, здесь уже, как вы видите, 51 страница черновика. Идет третий год этому проекту, и я над ним работаю. Пока я оставлю тайне, ничего не буду о нем говорить. Так, ну и тут у меня чайничек. Я завариваю чай, пью чай. Тут небольшая мусорка, куда я бросаю черновики, записки и все такое. Ну и тут книги. Книги, которые я читаю, вдохновляюсь. Тут у нас э, Светлана Алексеевич, только вот она. Опа, перевернуто совсем. Не так, как это. войны не женское лицо, Достоевский идиот, Владимир Короткевич, Житие святых, рассказы Чехова, Мастерство продюсера телевидения и Альманах, искусство и художник. Тут опять же мои любимые, мои любимые ручки. Это все подарки, подарки, подарки. Это мне привезла девушка из Хорватии. Это мне подарил... Хороший человек из Петербурга. Такую вот ручку деревянную, вот что тут, это мне подарили в Вильнюсе, точнее мне дали писать этой ручкой конспект, и я ее остал себе, это мне подарили ручку в Бресте, я очень рад, каждая ручка имеет свою историю и даже лайф, вот, реклама лайф. Правда, у меня не лайф, но все же тоже хорошие ручки. Правда, я забыл, откуда она. Очень забываю. Много забываю, много мыслей, поэтому много забываю. Это нормально. Так, вот чайничек с чаем. С китайским чаем. Я заказываю чай, пью чай и пишу книги. И здесь у меня нетбук. Наушники, чтобы никто не отвлекал. Никакая собака, которая может гавкать за окном, потому что она отвлекает от творческого процесса. Это моя доска, куда я записываю свои мысли, планы, список литературы, которые я читаю на сегодняшний день. Калаш, быстро пробегимся по нем. Тут дерево счастья все такое. Не знаю, насколько оно поможет мне в этом конкурсе. Ой, тут у нас игрушки всякие оставшиеся от сестры, которая переехала к мужу. Тут у меня шахматная доска, так как люблю играть в шахматы. А тут у нас вдохновители Пушкин, Гоголь, Толстой, Тургенев, Чехов. Портреты на стене. Ой, я думаю, предоставил исчерпывающую информацию о себе, о своей деятельности. Кроме как писательской деятельности, больше на сегодняшний день ничем не занимаюсь. Что побудило автора участвовать в конкурсе? На самом деле я участвую впервые. Это мой первый конкурс. Этот конкурс называется «Первая глава». Я решил поучаствовать, я решил э, попробовать. Если мне понравится, я буду в дальнейшем участвовать как в вашем конкурсе, так и в других литературных фестивалях, никого, конкурсах. Э, правда, времени, как всегда, очень мало на то, чтобы, знаете, сесть, сконцентрироваться и предоставить всю необходимую информацию, ну, потому что есть определенные критерии, требования к каждому участнику и, знаете, творческому человеку заниматься какими-то там... Организаторскими штуками не всегда легко. Это нужно переключать свой мозг и сидеть, организовывать самого себя. Потому что ну, в основном вся организация моя вот в этих черновиках, в этих мыслях, в этих подчеркнутых маркерах, там, высказываниях, аварийных звуках и все такое. Вот. М -м -м -м, почему стоит проголосовать за присланные произведения? Вы знаете, очень трудно, очень тяжелый вопрос для меня, очень сложный вопрос. Ну, потому что в первую очередь мне важна обратная связь, какова бы она ни была. Положительная, отрицательная, отрицательная не имеет значения. Даже если отрицательная, то есть я из этой отрицательной обратной связи смогу вывести какую-то какую для себя получиться на них, ну то есть как бы скорректировать самого себя, потому что иногда я сам себя подлавливаю на том, что где-то мало описаний, где-то я люблю диалоги, где-то не до конца порисован характер. Когда смотришь на современный кинематограф, обращаешь на это внимание и очень видишь ошибки других людей, и вот этого, наверное, я хочу услышать от читателей и от членов жюри, от, о своих недостатках, о своих недостатках и достоинствах. Ну, 50-50, конечно, потому что ну, любой творческий человек воспринимает довольно-таки болезненную критику. Э ну, у меня есть определенный иммунитет критики, но все же хотелось бы услышать ваше мнение. И это как бы в первую очередь. Во вторую очередь, ну, конечно же, победить. А для чего стоит проголосовать? Ну, я не хочу отвечать банально, потому что если я сейчас отвечу банально, то... Потеряется вообще весь смысл всего, что я вам сегодня рассказал о себе. Благодарю за внимание. До новых встреч. Вам также творческих успехов. Всего наилучшего. С вами Макс Погоразумов